Всем привет! Добро пожаловать в Академию Адметат. Меня зовут Екатерина Васина, я занимаюсь видеоконтентом в Академии. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно еще проще и быстрее зарабатывать с Admitat. Совсем недавно Admitat обновил браузерное расширение Extension и представил новую версию Light. И сегодня мы как раз поговорим с вами о ней. Если вы не знаете, что такое браузерное расширение, это такой инструмент, который встраивается в браузер и помогает вам работать в интернете намного легче. Так что же добавилось нового? Во-первых, мы получили доступ к 30 тысячам рекламодателей со всего мира, а также к их товарам, которые мы можем продвигать и на этом зарабатывать. Более того, теперь нам не нужно заходить на сайт Admitad, подключаться к каждой программе отдельно, ждать потом модерацию, генерировать отдельно каждую партнерскую ссылку. Нам нужно просто установить это расширение, перейти на сайт рекламодателя и скопировать уже автоматическую сгенерированную ссылку. На самом деле все просто. И теперь давайте посмотрим, как это происходит. Первое, что нам нужно сделать, это зайти в интернет-магазин Chrome и скачать и установить Admitad Extension Live. Сейчас мы находимся в интернет-магазине Chrome. Здесь мы можем установить расширение Admitad Extension Live. Нажимаем на кнопочку Установить. Потом подтверждаем наши действия, нажав на Установить расширение. Справа у нас появилось окошко расширения Admitat Extension. И если вы хотите, чтобы у вас был доступ к этому расширению на всех компьютерах, где вы залогинены под этим Google аккаунтом, то нужно нажать на «Включить синхронизацию». Теперь мы нажимаем на значок Admitat Extension. И первое, что нам нужно сделать, это зарегистрироваться. Нажимаем на кнопку. Мы автоматически переходим на регистрационную форму, и здесь нам нужно ввести некоторые данные. Вводим свое имя Екатерина. Можно вводить и на русском. Потом свой email. Здесь мы введем тестовый email, а потом вам нужно придумать логин, допустим, здесь мы тоже делаем тестовый логин и дальше надежный пароль. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами для вебмастеров и политикой конфиденциальности и приватности, потому что от этого будет зависеть ваша успешная работа с Admitat и с рекламодателем. Также мы рекомендуем поставить здесь галочку на то, что вы согласны получать имейл-уведомления, чтобы вовремя получать все новости и изменения в партнерских программах и не пропустить ничего важного. Ставим галочки. И как мы видим, кнопка стала зеленой, это значит, что мы ввели все правильно и мы можем нажать на зарегистрироваться. Можно сохранить данные, можно не сохранять, как вам удобно и работать. И мы попали на страницу, где мы можем увидеть, как работать с этим расширением. И давайте сейчас посмотрим на примере, как это можно сделать. Открываем новую вкладку с поиском. И вбиваем сюда название любого товара, который мы бы хотели порекомендовать нашим пользователям. Допустим, это Huawei P30. Сейчас мы игнорируем рекламу и спускаемся ниже, к органической поисковой выдаче. Мы слева видим значок Admitat Light Это означает, что мы можем сгенерировать партнерскую ссылку на сайт этого рекламодателя. Открываем веб-сайт рекламодателя. И сейчас нам нужно нажать на значок Admitted Extension. Тут мы видим информацию по рекламодателю. Первое ⁇ это средний чек. Это то, сколько обычно покупатель тратит на этом веб-сайте. Следующее – это средний размер вознаграждения. Это сколько в среднем может заработать вебмастер с этим рекламодателем. Следующее – процент подтверждений. Это сколько заказов, сделанных по партнерским ссылкам, в среднем подтверждает рекламодатель. И последнее – это среднее время обработки. Это сколько времени нужно рекламодателю для того, чтобы подтвердить, что заказ был выкуплен, и что покупатель не вернул обратно товар. Дальше мы видим параметр SubID, он нам понадобится, если, допустим, мы продвигаем одну модель смартфона, но в разных цветах, допустим, фиолетовый, синий и красный, и мы хотим отследить статистики, какой цвет наиболее популярен среди покупателей. Сюда нам нужно ввести цвет, допустим, пусть это будет голубой, и этот параметр будет вшит в партнерскую ссылку, которую мы видим ниже. Наша партнерская ссылка готова, мы ее копируем, и дальше мы уже готовы с ней работать, мы можем ей делиться в соцсетях с нашими подписчиками или просто с нашими друзьями. И если кто-то сделает покупку, нажав на нашу партнерскую ссылку, то мы получим процент от суммы заказа. На самом деле вам не обязательно иметь рекламную площадку для того, чтобы зарабатывать с Адмитат и с этим расширением. Вы просто можете оставлять ссылки в комментариях на форуме или, допустим, в комментариях в соцсетях. И процесс тот же самый. Если кто-то купит товар, то вы получите вознаграждение. А теперь давайте рассмотрим, как это может выглядеть на примере. У нас есть тестовая страница в Facebook, она посвящена как раз гаджетам. Здесь у нас нет подписчиков, но если бы они существовали, они были бы, наверное, потенциально заинтересованы в гаджетах, и как раз этот товар им подходит. Когда мы создаем пост, нужно описать этот товар и подчеркнуть его преимущество, чтобы действительно замотивировать пользователя приобрести этот товар. Ну, давайте скажем, что мощная камера. И можно сказать, как мы видели, что здесь также идет подарок. Можно сказать, что подарок при покупке. Можно указать, сколько нужно дополнительных преимуществ, но мы сейчас не будем все перечислять. Дальше мы скопировали ссылку, мы ее вставляем. Сейчас мы подождем немножко, пока Facebook подгрузит. Facebook все подгрузил, и теперь мы можем нажать «Поделиться постом». Сейчас Facebook загрузит наш пост. Через какое-то время Facebook также подгрузит картинку и фотографию этого смартфона, просто иногда это занимает немножко больше времени. Сейчас мы можем кликнуть по партнерской ссылке и перейти и увидеть, что мы попали как раз на страницу товара, который мы продвигаем. Все прекрасно, все сработало, теперь если кто-то перейдет по этой ссылке и приобретет товар, то мы получим вознаграждение. Вот и все на самом деле. Это так просто, как мы уже говорили, не обязательно продвигать товары и делиться ссылками в Facebook, как это мы сделали. Вы можете поделиться в YouTube, если вы блогер, у вас есть YouTube канал с подписчиками, вставляйте ссылки в описании к видео, также можете поделиться ими в Instagram Stories. Если у вас блог, вы можете написать статью и поделиться ссылками там. Но ну, а если у вас нет никакой рекламной площадки, просто делитесь ссылками с вашими друзьями, либо делитесь ими в комментариях на форуме каком-то, либо опять же в соцсетях. А теперь мы можем посмотреть, как же мы отслеживаем статистику. Вернемся к нашему расширению, нажимаем на значок. И вот здесь мы видим гиперссылку статистика. Мы на нее нажимаем. Сейчас мы автоматически перейдем в наш личный кабинет веб-мастера, который был создан, когда мы нажали кнопку «Зарегистрироваться». И здесь через какое-то время появится статистика по всем кликам и совершенным действиям, которые были совершены через нашу партнерство. Мы рассказали, как работать с новой версией расширения, с Admitat Extension Lite. На самом деле, как вы видите, работа стала намного проще и быстрее. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их задать в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал, лайкать наши видео. Мы желаем вам хорошего дня. Всем пока!